в России лидером по росту доходов стали ритуальные услуги, я даже и не удивился в общем-то это соответствует тому пути, который выбрал Путин это путь на закапывание России недаром я назвал путинскую, путинский кооператив Озеро похоронной командой России, да они хоронят Россию они хоронят народы России они хоронят русский народ да, лидером стали ритуальные услуги. Я сам вспоминаю анекдот про это, про съезд коммунистической партии. Значит, старый анекдот после 25-го съезда вышел, когда там э, зачитывают доклады, потом в группах по поводу этого доклада идет обсуждение. Вот в одной группе там говорят, вот там такой-то спад у нас, там то-то, то-то не получается. Какие будут предложения? Один тянет руку. Да. будем работать в две смены. Бля, все аплодируют. Ура! Ну потом, еще что-то там не получается. Там будем работать в три смены. Все, ура! Там. Будем работать в три смены и без выходных, опять тот же самый, все опять ура, а потом к ним подходят, на здравствуйте, а вы где работаете? Он говорит, в похоронном бюро, вот так и здесь, абсолютно точно, в три смены и без выходных.